Я думаю, что до конца это интервью будет досмотрено очень малым процентом тех, кто попадет изначально вообще на это видео. Думаю, что это зависит или связано с советским воспитанием и образованием. Если у вас, у вас как российская компания, у вас есть европейские, которые там работают, надо понять, как общаться с ними. Если вы француз, у вас жена русская, эта тема это Прошение э, – это, это, это болезненная тема. И я заметил, что у вас есть даже э, прощенное воскресенье. Значит, есть один день в году. В другой стране, когда ты на работе или когда ты в браке, когда твоя жена или твой работодатель или коллега никогда не дадут тебе положительный feedback или комплимент, ты из этого просто оттенешь мотивацию. А вы как mm, считаете? Если я сейчас начну объяснять, что считаю я, то это интервью не закончится никогда. Гертиль, добрый день. Антон, здравствуйте. Добрый день. Бертиль, я вас пригласил на это интервью, потому что совершенно случайно некоторое время, попал, некоторое время назад попал на ваш подкаст, ваше интервью, которое выдавали 2-3 года назад, одному русскому радио-подкасту. И в, том, в тех ответах, которые выдавали, я нашел немало интересного по поводу России. И прежде чем начать задавать вам мои вопросы. Естественно, для начала я вас представлю нашей публике, всей, всей той публике, которая нас будет смотреть и слушать. Да. Интерес вашего профиля заключается в том, что прежде всего вы француз. Да. Вы, вы говорите на десяти языках, из да. которых русский был выучен последним. Вы прекрасно говорите по-русски. И, собственно, в этом и заключается мой интерес, поскольку вы человек западный, родились, прожили практически всю вашу жизнь в Западной Европе. И вы также знаете Россию, потому что вы прожили в России три года в том числе. Мы к этому, безусловно, более детально потом вернемся. Так вот, мне было интересно задать вам определенные вопросы, которые будут построены на самом деле на базе вашего предыдущего интервью. Mm -hmm. Так вот, Бертиль имеет степень бакалавра и MBA в бизнес-школе Изаде в Барселоне. Правильно я произношу? Изаде? Эсаде. Эсады, okay. окей. Значит, я произношу на французский манер. Ты mm ставишь -hmm. а, а также у вас есть франко-немецкий мастер школы ЭНА. Это специализированная, специализированная школа по управлению государством. На русском языке это звучит практически нелепо, и тем не менее. Mm -hmm. Бертиль был промышленным директором компании Airbus в России, затем работал аналитиком по России во французском НИДе. Сегодня он преподает политологию, социологию и менеджмент в университете и со своей женой и ребенком живет в Испании. Это yeah. что касается очень-очень кратко вашего резюме, ваш профиль. Mm -hmm. И начнем, начнем с первого вопроса, который я сформулировал специально таким Антон, образом. Сейчас, да. секундочку я хотел, может быть, перед тем, как мы начнем этот интервью, э, сказать о том, что у меня не было никогда намерения выучить 10 языков ну как как цель скажем так Просто из-за того что я жил в многих странах что я понял что для того чтобы э, иметь шанс глубоко понять культуру этой страны необходимо нет никакой другой опции чем выучить язык вот и так они хотят создать рекорд Тогда скажите, скажите нам заодно, на каких 10 языках вы говорите. Но английский, французский, русский, понятно. Дальше. Ну, смотрите, я французский, я родился во Франции, в Испании. Я учился в университете в Испании. Английский в школе все равно. Потом в Испании я учил немецкий и шведский, потому что у меня имя шведское, Бертиль. Мой отец жил в Швеции много лет. В много лет я хотел тоже туда ехать и я туда ехал, и сделал там практику я сделал тоже практику в японии в токио я там учил японский а я забыл что в каталонии тоже я, я учил каталонский и заодно итальянский потому что все-таки рованские языки очень близки друг к другу вот. Не знаю, если там 10, но в принципе есть такие 10, 10 языков да? вот этот, этот первый момент второй момент еще я хотел вас благодарить о том, что вы пригласили меня за, но к вашему подкасту. Я тоже регулярно слушаю ваши подкасты на французском языке. И могу сказать, утвердить о том, что вы не только за эти годы во Франции стали двухъязычным на французском языке, а что еще, и это, вот, это удивительно, что вы владеете полностью литературным э, э, французским языком. И за это я вас поздравляю. <Wrap hat> я, я, я вас с этим поздравляю. <Sedy> <tiếngen> Хорошо, спасибо. Но я не думаю, что русскоязычной публике, которая будет смотреть это видео, это будет исключительно интересно знать, но тем не менее для, хорошо. Для спасибо. франкофонов, для франкофонов. Для, для, для франкофонов, возможно, не, не исключено. Хотя франкофоны, по сути, если они франкофоны, то они наверняка уже видели или не смогут теперь увидеть мои, мои французские подкасты либо видео, поэтому сделают собственные выводы по этому поводу. Ну окей, спасибо за комплимент. Хорошо, тогда мой первый вопрос, который будет формулироваться следующим образом. Он наполовину биографический на самом деле. Ваш австрийский друг вас пригласил в Японию на бразильский праздник. Как-то раз. Где вы познакомились с русской женщиной, говорящей по-французски. Уже одной только этой фразы достаточно для того, чтобы понять, что речь будет явно не в рамках каких-то классических э, мерок и всего остального. Значит, даже Впоследствии эта женщина стала вашей женой. Но. Но через несколько лет вам предложили работать в России, mm -hmm. то есть попали вы в Россию по работе, а не по женитьбе, как это чаще всего бывает. Mm -hmm. И вот за три года жизни в России вы ее исколесили больше, чем любой русский. Мой первый промежуточный маленький вопрос – где вы побывали в России? Смотрите, вот я был руководитель вот проектов, промышленных проектов в России. В Иркутске там компания Иркут, которая производила для нас детали и чисть вообще самолета, и в воронеже компания Вазо то же самое. Там ниша шасси Виркутский, например, и обтекатель. В Но просто, конечно, тоже надо было искать другие поставщики. Поэтому я посещал Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Верх... верхнюю Сальду, может быть, вашей... Верхнюю Может быть, не все. В. На Урале. Может быть, не все ваши слушатели знают, где находится Урале. Далеко не все Нижний тагиль, но там нижний тагиль, там у нас для ничего особенного, просто по пути. Я имею виду, что для иностранцев по меньшей мере, и даже для многих русских, не просто я жил в Москве и сидел потихоньку, или, или в Питере. Я, ну, Иркутс это же Сибирь, да, Баронеж mm -hmm. это, это, это юг России. Вот, поэтому, но ну, тоже я был в Геленджике, у меня тоже друзья в Геленджике, э, типа э, русский Лазурный берег, допустим, есть такой, русский Антиб. Вот, может быть, наверное, я забываю, но когда я пропускаю еще другие города, но просто, да, у меня новый Новгород, например, для туризма. Эм, да, я, у меня есть хорошее, думаю, для иностранцев а в Межмире представление о том, что такая Россия, не просто столица да, да, да, да, а Питер, что еще то, что мы называем иногда глубинкой. Да, да. но в этом, в этом как раз и заключается Ваше решение. Ваше... Огромное отличие от всех французских экспатов, как их называют, или французов, которые живут, как правило, либо в Москве, либо в Питере, и за редким исключением время от времени куда-нибудь съездят в глубинку, и то это бывает, как правило, нечасто. Вы все-таки объехали практически всю Россию, во всяком случае, я думаю, что вы объехали даже вполне возможно куда больше, чем любой русский мог, смог, смог, бы, смог бы это сделать. Так вот, в качестве вот этого всего предисловия, которое, которое было до этого теперь на базе этого всего я хочу вам задать мой первый вопрос. Mm -hmm. И теперь слушатели, теперь слушатели поймут, наши глубоко уважаемые телезрители, поймут, mm -hmm. почему те вопросы, которые я хотел вам задать, особенно, особенно интересно услышать ответы от вас. Так вот, цитирую вас. Вы, вы, вы как-то сказали «Россия – это Европа». Для России все началось с Древней Греции и ее философов, вследствие чего для вас менталитет русских в Иркутске гораздо ближе менталитета немцев или шведов. В качестве справки, это уже я от себя добавляю, в Германии католиков и протестантов практически поровну. В очень, с очень значительным перевесом в сторону католиков. А в Швеции 80% принадлежат лютеранству. Это одно из наиболее старых протестантских течений в христианстве. Остальные же 20% раскиданы на религи религиозные течения. Но так или иначе, в данном случае Россия, Германия и Швеция – это три христианских, скажем так, государства, три христианские страны. Так вот, для вас... Русские ближе по духу, чем немцы, соседский народ Западной Европы, или шведы? Как вы это объясняете? Ну, Смотрите, такой вопрос, может быть, непростой. Я, я получил вот ваш вопрос, я искал долго немножко такой ответ. Ну, Не знаю, если умный ответ, но по меньшему мере продуманный ответ. Смотрите, зависит от того, что вы хотите сравнить между этими, этими народами. Если хотите сравнить, допустим, политические системы и политические институты, но тогда, безусловно, Франция, Германия, Швеция, они ближе друг к другу, потому что у них там э, так называемая социальная демократия. А, а в России так, система совсем иная, ну не совсем, но иная и чувствуется очень сильно если вы хотите сравнить ценности ценности там это может быть вернемся к этому вопросу чуть, -чуть позже потому что в россии есть есть но ну, давно уже есть западники и славян и там это конечно очень сложно, чтобы они договорились о чем-то, потому что парадигмы их не просто разные, а еще противоположные. Может быть, потом при... приведемся к... К... К... К... К, вопрос... к этому вопросу. Вот. То, что я хотел сказать, я сейчас уточню, это про эмоции. Как, как можно обратиться к эмоциям? Если вы знаете Германию, кстати, я там жил, в Мюнхене и в Берлине. Берлин – это исключение, потому что Берлин – это там встречается восток и запад. Это вообще так мир в себе. Ну, Мюнхен, допустим, или Стокгольм. Ну, хорошо, Мюнхен – там католики, и Стокгольм – там протестанты, лютераны, правильно. Да. Но есть еще один момент, который, мне кажется, предполагаю, что произошло до христианства у не, э, германских народов. Я это имею в виду Швеции, ну, всю Скандинавию, Голландию, Германию. Mm -hmm. Это ценность, которая озна, означает, о том, что эмоции они опасны в обществе, они неуместны не в обществе. А, я сейчас утрирую, может быть, мечта немца на работе, это просто роботы, которые эффективно работают, но там совсем без эмоций. Да? Вот. И я видел вот это даже, даже в личной сфере немцы обычно, ну, конечно, это, опять утрирую, это генерализация, если хотите, но они более сдержанные. Обобщение, вы хотите сказать? Генерализация, да, обобщение. Да, обобщение с, с людьми. А а с русскими нет, нет такого. Я на эмоциональном плане я чувствовал себя в России совсем как у себя дома. В Швеции нет, в Галанде нет, в Германии нет. Опять я глубоко уважаю Германию за свою социальную, социальную модель и тоже за успешную экономику. Я, уваж... я понимаю, что тоже у них есть такой ордnung muss sein. порядок прежде всего я понимаю что mm. это эффективно я понимаю что это прагматично но, то, что, но это тоже лишаешь лишаешь фантазии лишаешь лишаешь эм, жизни иногда да? я помню что был в прошлом веке был такой немец журналист или, или антрополог не помню он был во Франции говорит, блин я не понимаю это, это, это страна, вроде бы, это не хаотическая страна, но не могу сказать, что там Орнум. Значит, та страна без орнум но, но, но без тоже хаоса. Вот. И вот такой Орнум. И от, э, как Бертиль, Бертиль, что вы называете Орнумом? О, орнум это, э, ну что просто, но Орнум это так порядок, что все должно быть... Точно определено до конца, uh -huh. уже сначала. начала. Если будете работать с немцами, увидите, что самый важный, самый важный вопрос у немцев, это не что будем делать, это как это будем делать. Значит, uh -huh. у них самый же момент, это создать совместно список всех процедур и, вс и все, всего процесса. Конечно, эффективно, когда... Когда все, когда все вокруг компании, все понятно, все. но когда есть какие-то кризисы, тогда ваш, ваша книга, ваша процедура вам не поможет ничем. Но просто немцам комфортнее работать так, потому что все это понятно. И я не могу сказать, что я не соглашусь, не могу сказать, что это неправильно. Я просто говорю, что у меня просто это не прижилось. Хорошо. А что касается русских в таком случае? Что вы можете сказать вот именно в отношении, допустим, процессов работы, сотрудничества, все вот эти вещи? Ну, но, э, но, но там, конечно, есть попытка контроля э, у, у власти. Просто такая вертикаль. Власти, если хотите, тоже в компаниях. Ну, я я думаю, что есть креативность у русских, особо в моей, в моей индустрии, строительства самолетов, да, что есть очень высокая компетентность у русских. Я это видел, это наблюдал. Но это не будет, как у немцев. например, такие процедуры совместно они согласуют. И потом они будут внедрить эти процедуры, эти процессы. Наверное, будут какие-то указы наверное, у руководителя, и человек должен, как он, как он сможет, это выполнять. Может быть, эти указы невыполнимы, тогда не знаем, что будет. Наверное, небольшой успех. Да? Но вот это, это, это сложно мне совсем посудить, потому что я работаю с русскими, но я не, не работал в структуре э, русской, где обязательно я чувствую э, стиль менеджмента э, русского. Я могу как-то немножко э, это, паду, ну, как это видеть немножко, немножко догад, догадываться, да? но знать точно не знаю. У немцев я знаю стиль менеджмента, у французов я знаю стиль менеджмента. Знаю, потому что я там работал в этих странах. То есть вы хотите сказать, что когда вы работали в Airbus в России, вы, работали, вы были окружены исключительно западными людьми, у вас вокруг Нет, не было совершенно… Нет, вот это, это был вот очень сложное, сложный проект, потому что для всех этих проектов были всегда французы и русские вместе, или немцы и русские вместе, но при этом тоже было, я могу иметь сочувствие к русским, потому что немецкий процесс строительства этих частей или процедуры французский отличались совсем друг от друга, поэтому для этих, для Икута, конечно, было такое название Airbus, но на самом деле был немецкий Airbus и французский Airbus, как, как две отдельные компании. Это очень сложно. Вот. И, но как-то в ВАСУ нет, в АСУ был только французский проект, это будет там проще, действительно проще. Есть один маленький момент, который думаю, что это будет нужен тем, которые либо работают с русскими или с французами, но, типа, мы говорили про, про брак, и я тоже я заметил, когда я ответил на допрос, что те ценности или те моменты, которые важны, тоже для работы важны. Если, если хотите, просто, например, что я заметил, да, что западный человек, он всегда скажет вам постоянно sorry, sorry, sorry, sorry. И это просто убивает русский. Но sorry, sorry или pardon, или Э, или э, э, «извини», «извините». Вот. Русские должны понять с, с этим, что э, за, западный человек не имеет в виду, что это его вина постоянно. Он просто хоть, хочу сказать, что мне жало, что пошло так. Поэтому и у меня была такая проблема на работе, что если я говорил «sorry» или «извините», но ну, когда я говорю «извините», это не обязательно. Я просто злодей, и, и я просто все прострал сейчас... — Извините на, за я, мой французский. — Вот, за французский. Ну вот, это момент. Другой момент, да, конечно, для европейцев тоже, это просто как противоположная ситуация, что русские очень редко извинятся. Потому что извиниться означает «это моя вина». И это очень сложно для русских, даже в браке. У меня, потому что моя жена э, говорила, извини, или, я виноват. Это очень сложно. Э, и я заметил, что у вас есть даже э, прошенное воскресенье. Значит, есть один день в году, который ты говоришь, прости за все такие ошибки, которые я сделал. И когда моя жена говорила, это, это у нас дома не будет. За каждую ошибку надо договор но, говорить, договориться и простить. Один раз в году нет, я не буду с этим. И другой момент, что европейцы будут делать часто комплименты. И комплимент русские обязательно, не обязательно, но часто понимают, что это какой-то обман, повесец. Он не делает комплимент, потому что он хочет что-то от меня получить. Но это не так. Ну, часто не так. Если это так, это не комплимент, это флатхи, это лест, да, бывает. Но комплимент, комплимент обычно делает комплимент и выбираешь правдивую часть. Например, я начал, ну, поздравляю. Ну, за вашим, не просто французским, за вашим французским еще, потому что вы литературно себя выражаете. Но, э, и конечно, вот с другой стороны, когда ты на работе или когда ты в браке, когда твоя жена или твой работодатель, или коллег никогда не дает тебе положительный feedback или комплимент, ты из этого просто теряешь мотивацию работать. Я просто, я думаю, что это зависит или связано советским э, воспитанием и образованием. Что когда получал э, ты пятер, пятерку, это нормально. Когда это четверку, бум, по башке получишь. Если вы француз, у вас жена русская, э, эта тема комплимент, эта тема, эта тема э, прошения, э, это, это, это болезненная тема. Я говорю, потому что у меня была болезненная тема. И я должен был понять, почему так. И потом обсуждать. И потом мы договорились, что да, что э, извини, это не значит обязательно, что я виноват, это значит, что не жалко, что это так. Это, мы должны будет это обсуждать. И, и сейчас же но, мы все это знаем. И на работе то же самое, если у вас у вас, как российская компания, у вас есть европейские, которые там работают. Надо понять, как общаться с ними. Если плохая работа, скажите им плохая работа. Если хорошая работа, скажите им просто хорошая работа. Не, не, не молчите. Это ошибка. Они. Вы будете их терять. Согласен. С полностью. Но дело в том, что донести это до всех умов исключительно сложно, к сожалению. Но... Как говорил а, да. мой старый знакомый в России, сэ жизнь. Хорошо, Бертиль, дополнительный вопрос к тому же изначальному. Если можете кратко ответить. В отношении такого понятия, как русская душа, вот она вам ближе, чем, допустим, та же немецкая, шведская или французская. Ну, французская не будем брать в пример, это ваш родной народ, поэтому тут сравнивать очень сложно. Но вот немцы, шведы и русские, останемся на этом треугольнике. Да. Душа обычно говорится о, о России. Я никогда не слышал, что французы гордится о том, что у них есть душа. Есть, конечно, глубокая культура. Берти, но... поправьте вашу камеру или, или отбедись, потому что вас видно всего на, на полторы лица. Я не владею, не владею Кадров. Um, э, э, в Германии, конечно, я не очень видел душу, потому что э, душа все равно связана с эмоциями, с, со страстью. Со страстью. Но вы хотите сказать, что у немцев и у шведов нет вообще в жизни эмоций? Я даже не говорю нет, про работу, я говорю нет, вообще в целом. У, у них есть, у меня, конечно, есть, но... Они даже в обществе контролируют эти эмоции, и даже в личной жизни, ну, ну они все равно контролируют. Не говорю, что они не выражают эмоции, эм, но для меня это, это конечно, это зависит от каждого человека. Я просто тоже привык к Испании, эм, где эмоции более яркие, выраженные. Ну, безусловно. Не, не говорю, что люди не чувствуют эмоции очень сильные. Я думаю, что по биологии мы все одинаковые. Я говорю просто про выражение этой эмоции. Да? А если хотите говорить про, про душу, э, я, я связываюсь с душу России, с, с эмоцией э, тоски. Ну, мне кажется, что есть вопрос у вас, но ну, тоска и душа... Вы... Откуда вы знаете я заранее все мои вопросы? Ну вот поэтому, может быть, зря было... Ладно, тогда я вам задаю мой следующий вопрос, который, в принципе, логичен и вытекает из предыдущего. Опять же, будет небольшая предыстория. Будучи родом с севера Франции, я говорю о вас, и живя сегодня в Испании, вы сравниваете образ бытия этих народов и делаете умозаключение, что северные французы холоднее испанцев. Холоднее в смысле, скажем так, повседневного, что ли, образа жизни и манера держать себя на, на людях. Параллельно с этим, за все мои годы во Франции я неоднократно слышал от французов, что русские, и в частности я сам, холодные. Подразумевается, холоднее французов или в целом латинской культуры. Но к латинской культуре относятся и французы, и испанцы. При это вопрос? Вы... Это... Пока, это... Нет, это... Пока, это... Нет, пока нет, пока нет. Я пока объясняю, я навожу, навожу на вопрос. К, э, к латинской культуре относятся и французы, и испанцы. Так вот, каков ваш взгляд на этот, так сказать, антропологический треугольник, в котором французы и испанцы обе нации принадлежат к латинской средиземноморской культуре, если французы куда холоднее испанцев, то русские в сравнении получаются вообще отморозки или заморозок, так сказать, причем... Уточняю, я употребляю слово естественно, не в негативном его смысле. Я, я понимаю, что в вашем вопросе есть по меньшей мере два вопроса, э, касательно французов, э, испанцев и э, итальянцев, например, или португальцев. Эм, вот, италь, итальянцы, испанцы, точно они вот из, но сто процентов, допустим, ну процентов сложно сказать для испанцев, потому что было арабское влияние, но все равно испанцы наименее чем другие объемы. Но там латинские народы. Про, про французов, про французов, я думаю, что это смесь. Это, конечно, латинская страна, но там были, ну, франки, наши франки, Clovis и такие Каролия. Они все, все герман из германских народов. Самое название Франции от франков. И Франки это племена германская. Значит, нельзя уже сказать, что Франция 100% латинская страна. Я думаю, что это смесь. И если смотреть, конечно, можно сказать, что я на юге, в Антиби, допустим, или в Ниции, в Кане, они более похожи на испанцев, на итальянцев, и на севере более на, на немцев, да, или на германские народы. Я вижу, что у французов есть такая штучка, что они очень ментальны. Встречаться с французами, они будут говорить, ага, а, а где вы учили, Игорь А, а Шоссеев, это хорошо. В университете они подумают, может быть, так хорошо. Или ваши... А вы какие книги читали? А, вы читали ну, последние пригомку, это уж у них есть такая классификация, немножко ментальная, для того, чтобы определить уровень. Этот, этот уровень не определяется через деньги, как в Америке, но определяется через знания, через где вы учили. Интересно, не что вы учили, где вы учили. Совершенно верно. Литние школы, университеты. Поэтому, и потом открываются. Эмоциями. Эмоция, эмоция, эмоция, это, это, прав, это правильно для, для э, англоговорящих э, стран. Франция является ну, страной эмоций, вот, любовь, морковь. Есть yes, это часто у французов. Но у испанцев вообще симпатии, пош, симпатия к человеку пошла, не пошла. Но это автоматически. Они открываются животом, во-первых, и потом ментально. А у французов ментально и потом животом. Ну, и а нет. у русских? Смотрите, что у меня опыт с русскими иной. И не знаю, если, потому что я француз, говорящий на русском, у меня получается совсем другой опыт с русскими, потому что это является немножко исключением. Да? Или я думаю, что есть другой момент, что у русских есть такой фасад. Фасад, когда они находятся в публичном пространстве, но тогда вот, ничего не происходит. Да? Ничего не происходит, даже ни, никакой улыбки, вопрос не идет даже. Об этом просто сохранить нейтралитет, как Швейцар. Да? Но, блин, как только у вас есть ужин, ужин с русскими, или рыбалка, или баня, или караоке, вы поймете сразу, что русские не такие. Они очень страстный, эмоциональный народ. Очень. Кстати, может быть, в Питере немножко другое, потому что все может быть, Финляндия, Швеция, у них другое влияние. И они жили достаточно но ну, как-то долго в Питере, для того, чтобы подтвердить питерский характер. Ну, в остальных местах для меня они, ну, я считаю, что русский народ горячий. Хорошо, Бертиль, теперь мы вот остановимся именно а, кстати, на кстати, этом. Кстати, я хотел бы уточнить, почему такой фасад в публичном э, пространстве. Я задал вопрос очень долго. Я не знаю, если это э, русское э, свойство, или если это просто нас, наследие от, от э, Советского Союза. Потому mm. что говорят, что в Советском Союзе до 10% населения могли как-то не формировать э, как Поэтому, может быть, никому ничего не покажешь, и у тебя не, не болтай, да, и не будет проблем. Может быть, из-за этого, может быть, они считают, русские, что публичное пространство э, не, не дружеское, а во Франции да. Bonjour, madame, au revoir, madame. -vous, madame, Может быть, это все равно это просто слова, и это просто любезность, может быть, в воздух, но все равно они пытаются создать какую-то теплоту вот в этом пронслации. Я думаю, что это тоже не, неплохо для того, чтобы создать общество, для того, чтобы мы не просто мы либо семья, либо просто мы один индивидуум, мы просто тоже живем в обществе, если тебе плохо, тогда когда-то скоро будет мне тоже плохо. Я, я думаю, что это, это неплохо. Так, Или, вот давайте, я... как раз, давайте как раз на этом сейчас остановимся, я вам задам следующий вопрос, который связан с тем, что вы только что сказали. Остаемся опять же в пространстве средиземноморском и возьмем соседа испанца в Португалию. Так вот, вы говорили, что русские очень близки португальцам. Казалось бы, если посмотреть на карту, то ни исторически, ни географически, ни образом, ни в культурном плане нам было бы очень сложно быть близким, близким или близ, близки, близким, я даже не знаю сам, как просклонять, португальцам. И одно из ваших объяснений при сравнении нас, русских, с португальцами, заключается в том, что у России, как и у Португалии, необычное географическое положение и сложное историческое наследие. В вашем предыдущем интервью я слышал, вы справедливо замечали, что нас на нас, на русских, постоянно нападали все, кому не лень. Португалию уже систематически хотела поднять под себя Испания. Там также побывали и арабы в VIII веке, еще до формирования как такового королевства Португалии в XI и XII веках. Так вот, мой вопрос. С вашей точки зрения, в португальской душе четко просматривается тоска. И, например, у них есть слово «саудаджи», перевод которого на другие языки весьма затруднен, но подразумевает тоску по ушедшему, меланхолию, ностальгию, надежду. И В некоторых источниках Саудаджи толкуют как тоску по несуществующему тоску по неосуществимому об ощущении бренности счастья. Вот коль скоро вы считаете, что русские близки португальцам, почему, вернее, по-вашему, может ли это быть сродни русскому фатализму? Вот это солдаджи, есть ли какая-то Я... взаимосвязь? Я думаю, что да. Во-первых, я сам удивился, когда я, я я бывал несколько раз в Португалии и не, это не может быть. Португалия находится вообще на, на юго-западе э, Европы. Раз я это просто черт знает где далеко от этого места, и вдруг я нахожу, что эти народы близки между собой. Но это это просто честно. Объяснение, это думаю, что то, что я говорил в этом интервью, я, я бы повторил сегодня практически каждое слово от, от этого. Эм, вот, связано с фатализмом, да, действительно. Эм, я думаю, что есть три, э, по меньшей мере, три э, понятия, которые связаны э, с этим вопросом. Фатализм как философия, как жизненная философия, если хотите. Потом э, тоска или саудач, да, как эмоциональное состояние. И потом в России самопожертвование – это уже конкретная э, деятельность. Понимаете? Философия, эмоция, деятельность. Фатализм, тоска, саудач, саопожертвование. Вот. Что такое фатализм? Фатализм из латинского фатум, фатум судьба. Значит, антоним какой? Свобода выбора. Да? А я думаю, что все равно мы все, хотя бы немножко, все фаталисты касательно двух вещей. Смерть, потому что она неизбеж, неизбежная. И прошлое, потому что прошлое… Прошлое. И все, прошлое. Нельзя его вернуть. И поэтому мне нравится такая пословица, это было на английском, но я попытаюсь сейчас перевести на, на русский. О, о Бог, -бо, дай мне кофе для, для тех вещей, которые я могу изменить, и виски для тех, которые я вообще не могу изменить. Знаете, кофе стимулирует, и виски выросла все, детка, ты не можешь это это поменять это да просто пережить вот. если вот тоска ну вы что это вы, вы просто дали мне понять по этому поводу тоска есть такая тоска которую вы определили да ну для меня эта тоска можно, можно как-то перевести, когда меланхолия, как грусть, как страдание, это все это связано. Но мне интересна интересно другая, другая тоска или другая солдач, другой тип, второй тип, если хотите, это тоска или саудач, который есть утешение и который позволяет пережить удары судьбы. Uh -huh. и, и где, и в, нем, в ней, извините, есть огромная сила. Да? Я, это просто чуть-чуть дальше у меня, у меня есть, я сделаю немножко исследование здесь, да. Если хотите, ну, первое, первый тип тоски, да. Груз, печаль, страдания, мелоколия, настафия. Я там, например, я... Я думаю, что это проще так было. Можно найти в литературе, можно найти в поэзии, и в песнях. Я думаю, что в песнях это все-таки проще э, анализировать. Поэтому я, я брал, например, романс. романс да? Есть романс Пушкина «Я вас любил». Но вот действительно там это «Я вас любил» и это романс, и там это просто грусть. Да? Я не буду вам мешать больше. Mm -hmm. Я там очень скромно вас любил со остальное. Да? А здесь... Нет ничего, э, кроме этого первого типа. Так, но вы это найдете, найдете тоже в других, в, в, универсально в других культурах. Э, или брат, совсем другая песня, нежность. Наверное, вы помните нежность, да? когда, когда летали эксюперы. Интересно, uh -huh. что эксюпери брали, да, кстати. Почему экзюпери? Можно об этом, если, если хотите, предполагать какие-то вещи. Француз, поэт. Поэт, да? маленький принц. Вот. Ну, второй тип тоски, который мне, меня интересует гораздо больше, это который позволяет трансформацию, психологи бы сказали, сублимацию да, этого страдания. И это вот эти, уникально, э, но ну, фадо, это просто так, э, выражение саудач, в Португалии это через фадо. Если вы слушаете Амалью Родригес, она поет, ну, много всего поет, но про наших порту, португальских моряков, которые хотели открыть для себя мир и никогда не вернулись. Но все равно надо жить дальше и надо продолжать дальше. И, и, и это, вы чувствуете, это очень просто, когда есть крешендо. Когда crescendo есть, это есть сила. Когда это просто роман, нет сила. Вот, а, вот и, и, и, из, из, из, из типа я выбираю песни, например. Я, благо, я благодарю тебя. Да? Благодарю тебя, ну можно, можно так думать. Блин, это просто да, женщина меня бросила и просто я там бросил. но там поэт но там певец или пытается найти сублимацию, трансформацию через поэзию он, он не просто говорит ты плохая, ты меня бросила или ты меня нужна или я тебя люблю, не, не, не уезжай говорит, нет, я благодарю я сосцентирую за горячую звезду сублимация Трансформация. Крешендо. Вертиль, оставайтесь, оставайтесь в кадре, иначе мы вас все потеряли. Сложно контролировать свои эмоции. Вот. А, есть еще я подчеркнул вот такую песню. Как молодыми были. Если вы слушаете, да, первый тайм уже отыграли, но еще есть второй. Надо понять, еще есть второй. В этой песне. И там Крещенга да, опять. А, тоже я обожаю эту песню. Я, я помню ее на караоке очень часто. Эм, песня о далекой родине. Если помните, это песня Штирлица. Где-то далеко. Помните? Эмигрант. Да, помните, да. И там, почему там нет депрессии? Потому что есть надежда когда-то вернуться ну, на родину, где там гребные дожди, и где есть земельник, надо наклоняться на землю. А то есть вот в этом всем, Мертиль, в этом всем вы просматриваете у русских так называемое понятие саудачи, правильно я вас понимаю? Ну, саудач, но я имею в виду, для меня саудач и, э, э, как мы говорили, наш э, распатриал, не то что душа, тоска, для меня очень близкие понятия. Они практически одинаковые. Ну, поскольку я понимаю фаду, например, и русские песни, я вижу, что там это можно... Ну, тоска вторая, да? Вторая тоска, да? которая сильная. Хорошо, тогда подождите секунду. У меня тогда есть дополнительный вопрос в этой же самой тематике. Вы в предыдущем своем подкасте говорили, Франция – это страна культуры удовольствия. В то время как в России больше присутствует определенная тяжесть, унаследованная из православной религии, которая ввела понятие самопожертвования. Да. Что это олицетворяет для вас, как западного представителя или как католика? Вот на базе того, всего того, что мы сейчас сказали в отношении фатализма и солдатч, или «саудаджи». Я не знаю, как четко это произносится. Но есть бразильское произношение, как вы говорите. А, есть ну, то есть вы произносите на бразильский манер. Нет, на, на португальском. Саудаджи". А, это португальский, значит, Саудаджи". я на да. бразильский. А, окей, хорошо. Так вот, на базе вот этого «саудаджи» и русского фатализма, с тоской и со всем остальным, в отношении самопожертвования русского, что вы можете сказать? Да. Я думаю, что здесь надо, конечно, сказать, что есть две России. Есть одна Россия, которая была и тоже в процессе влияна на, ну, через Запад, Западников или, или через Запад, начиная, ну, думаю, что Екатерина, Екатерина II, она была, ну, ну конечно, можно начинать с Петром Первым, да, потому что он тоже был, очень, бывал в Западе очень часто, и он хотел, чтобы Россия догонял. Но Екатерина II, она у нее была переписка с Вольтером и с Дидро. Это вообще такие очень серьезные люди в, в эпохе Просвещения в Европе. Поэтому это влияние есть в России уже давным-давно. Но это есть западники. А вот другая ветка, если хотите, это, это правос, ну, через православие, и это слава, славянофилия. И вот в славянофилии, почему есть какие-то сопротиворечия, если вы их, я не говорю, что просто католики, потому что надо понять, что католицизм это одно, но потом пришло вот такая эпоха просвещения, вот, который э, поставил в центр мыслей э, человек, э, который, допустим, ну, позволил э, прогресс в науке, э, в культуре, в философии. Там Декарт, там все такие, Юм, такие, э, вот, Адам Смит. Есть очень много таких. Поэтому... Как католик я не могу вам сказать, потому что надо было жить до этого движения, я не знаю. Но что, где я могу видеть э, вот такие противоречия, э, даже противоположные э, понятия? Если вы западник, тогда вы согласитесь -латин с латинском значит наслаждаться жизнью. Жизнью. Да? У вас будет как центральная ценность, собственное, собственное счастье. Да? Если вы помните, даже в Конституции в американске написано просто как статья в вот, Конституции: да? The search for happiness, ну, поиск счастья как, как, как человек и как ценность. И потом свобода, свобода э, решить для себя, что вы хотите делать? А смотрите в эти противоречия здесь. Наслаждаться жизнью в своей стране? Долг в другой стране. Или или, да. или можно тоже сказать что я хочу делать? И долг, что мне нужно, необходимо делать, потому что хочет моя семья, хочет мой клан, хочет моя деревня, хочет мой город, хочет Моя страна Дорг. А то, если у вас э, очень такой сильный, убежденный, в России, вопрос, счастья убирается сразу. Что такое счастье? Что такое просто за глупость? Счастье не бывает. Бывает только торг и сама пожертвоваться. И может быть даже... Если вы будете жертвовать собой, получите вот счастье от этого, что вы совершили вот такой поступок для остальных. Да? И потом, конечно, тоже я хотела сказать, что судьба, значит, нет выбора, нет, нет свободы. Нет. Это просто твоя судьба, это ты должен так делать и не пойдешься без, без этого. Поэтому понимаете, что очень сложно э, найти компромисс, потому что ценности, они просто противоположны. Я повторяю себя. Хорошо. А вы как м -м, считаете? Так... Ну, если я сейчас начну объяснять, что считаю я, то это интервью не закончится никогда. Значит, у меня, у меня к вам последний длинный вопрос, после которого будет один короткий, и на этом ваш сегодняшний экзамен русского языка будет окончен. Так вот. Недавно у меня был разговор с Мариной Джашей, где мы пытались разобрать такой феномен русской культуры, как внутренний локус контроля. В данном случае я, я говорил с русским человеком на эту тему, поэтому мне теперь интересно задать, скажем так, результат нашего разбора в качестве вопроса как западному представителю. Так вот, внутренний локус контроля – это есть перекладывание собственной немощности или отсутствие воли себя себя – на внешние факторы, порой даже выдуманные, либо надуманные. Некоторые считают, что изначально это пришло в русскую культуру из православия. Но дело в том, что православие отпочковалось от католицизма всего 10 веков назад. И поэтому оно построено на тех же христианских постулатах, что и весь Запад. Мой вопрос. По-вашему, фатализм, самопожертвование и перекладывание ответственности за собственные беды на внешние факторы – это то, что называется в психологии внешний локус контроля, Свойственный русским больше, чем католической Европе или нет? Ну, смотрите, я, это интересный вопрос, потому что я никогда думал, что можно называть этим поведением фатализмом. Ну, кстати, можно, если хотите, можно говорить о том, что назовем его малым фатализмом. Для меня это просто поиск внешних факторов для того, чтобы объяснить свой неуспех. Вы правда прав, прав, прав, прав, говорите, что иногда, да, действительно, это, это есть. Но я знаю людей, кстати, это не русских, это на Западе, везде, которые постоянно... Когда что-то не идет так, это потому что есть такие внешние факторы, которые помешали. Конечно, если один раз получается, и два, ну, ладно, может быть, да, это действительно, это не твоя вина, и так, но если это как система. Uh -huh. Это называется просто защитный механизм. Это психологи это знают и исследовали вот этот механизм. Это механизм, который дает возможность человеку не сомневаться о своих компетенциях. Значит, это удобно. Значит, конечно... Коротко-срочно можно, конечно, там действовать. Если просто вы находитесь внутри очень опасной ситуации, вы не можете сейчас начинать сомневаться о вас. Надо просто говорить, ой, это не моя вина, и вот я продолжаю, продолжаю дальше. Да? Но проблема в том, что долго долгосрочно те люди, которые так делают, не дают себе шанс расти. Как? Как людей? Просто они, как личность. Да, как, как личность. Невозможно. Они просто это не моя вина, это, вот, это, это солнце, это, это снег, это... это Но беда, беда вся в том, что в конечном итоге все вот это, это ведь складывается на всей нации, на всем государстве, потому что если все, допустим, в рамках какой-то культуры практикуют вот этот подход, что это не моя вина, это не моя ответственность, это не моя проблема, ну, я не, заметил это, проблема, не заметил, это просто мой опыт, и я, конечно, могу ошибаться, не заметил, что в одной культуре это поведение встречается чаще, чем в другой. Не в Испании чаще, чем во Франции, не в Италии, не в России. Может быть, конечно, я что-то не видел, но я думаю, что это просто это черта характера человека. То есть для вас это не, скажем так, не национальная черта характера, а индивидуальная? Да. Может быть, я сделаю одно исключение ради прикола, да? Японии. <свят> Японии, ну, потому что они всегда скажут, что их вина, даже когда это не их вина, значит, наоборот, это просто культура для того, чтобы защищать остальных и для того, что это моя вина. Я... Вот, но то, что я могу сказать, это здесь, Здесь там, конечно, отличается. Но в остальных странах нет, не могу это сказать. Хорошо, то есть для вас нету какого-то большего, что ли, количества вот этого внешнего локуса контроля но, в России по отношению но, к тому же Западу? Ну, это может, это может быть связано с этим понятием э, или нет что на работе вы можете, наверное, в России наблюдать больше пассивности сотрудников. Они просто не будут рисковать, они просто делают по минимуму, не то, что по минимуму работают, они будут работать. Но просто нет инициативы. Но мне кажется, это да. больше связано именно с нашей вертикалью власти. Да. Потому что все решение, да. так или иначе, да. замерено да. на верхушку пирамиды. И все, кто да. под этим находится, ничего не могут сделать. Да. Или, по крайней мере, не хотят, потому что иначе знают, что получат по шапке. В той -то или -то, иной да. степени. Я это очень утрированно и карикатурально сейчас сказал, но, тем не менее, это примерно так. Да. Хорошо. Да. Ладно, э, Бертиль, мы уже с вами наговорили 52 минуты, поэтому я вам задаю последний вопрос, наполовину биографический, он короткий. Поэтому я хотел бы от вас услышать короткий ответ. Когда вы заканчивали учебу, большинство ваших коллег выбрали пройти стаж после учебы в США. Вы же вовсе не захотели там стажироваться, потому что, как вы говорите, эта страна вас не прельщает. Помимо исторической архитектуры городов Европы и в частности Москвы, которая вам сильно нравится для повседневной жизни, есть ли какие-то другие факторы, почему США вам не интересны или, по крайней мере, не были интересны после учебы? Да. Я записал себе, может быть, 15 э, причин, но у меня, только, у меня есть право только на короткий э, ответ. Я скажу так. Во-первых, процентов э, фильмов, которые мы видели по телевидению, они американские. И у меня есть ощущение, что я уже был в Нью-Йорке, в Чикаго, в Сиэтле, э, Сан в Сан-Франциско. Согласен. Поэтому как-то уже... Так, во вторых, это, это страна, которая определяется как do do do do, make make make make, значит делай делай делай, обычно делай э, деньги. И я не определяюсь таким образом. На меня не, не важно, сколько у вас денег, какая у вас зарплата важно, Но что вы думаете? Почему вы так думаете? Какие? Это какие потому, деньги. что вы француз. Может, но много французов любит тоже там тусоваться. Просто вот и э, этот материализм меня немножко убивает. Так. Это, и э, вот поэтому это немножко странно для меня антидуша, э, повер, поверностная, И сейчас закончу тогда генерал де Голль, и тогда стану французом до конца. Говорит, более-менее, я перевожу, как я могу. Путь успеха – это путь, где никого нет. Значит, если все туда вообще, как все птицы туда ездили, Бог, Бог с ним, да? Но мне, мне хочется просто открыть для себя свой собственный путь. Хорошо. Ну, в, в целом, ответ весьма удовлетворительный. Но были все вопросы про… Парасипа, ну, не важно. Но дело в том, что вопросов может быть еще уймой, мы бы могли говорить долго, но проблема в том, что в Ютьюбе публика, как правило, не, не очень способна долго сидеть перед экраном или слушать, поэтому мы просто вынуждены остановиться в районе часа и не идти дальше, потому но что, есть, что есть... Так, или иначе, так или иначе, я думаю, что до конца это интервью будет досмотрено очень малым процентом тех, кто попадет изначально вообще на это видео, поэтому я думаю, что продолжать за. За пределы часа просто нет смысла. В крайнем случае мы можем организовать другое интервью через какой-то промежуток времени. И я вам задам еще кучу каверзных вопросов. Все что, все, что я могу теперь вам сказать, это спасибо за ваши ответы, спасибо за время, которое вы уделили мне и вообще всем русским, кто посмотрит это интервью. Надеюсь, что это будет всем интересно. И если будет определенный успех и будет показан интерес к этому первому интервью, то я тогда с удовольствием вас приглашу на второе интервью, где можно будет поговорить уже о политике, поскольку вы работали во французском МИДе, и я знаю вас лично более или менее, знаю, что политикой вы интерес не мало, поэтому не исключено, что можно было бы организовать второе интервью именно как раз с вашим взглядом на российскую внешнюю и внутреннюю политику. Поэтому спасибо еще раз и, возможно, до новых встреч. Вам спасибо еще раз за это интервью. Мне было очень интересно и надеюсь, что тоже... Я слушал. надеюсь, я надеюсь.